Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Вести Волкон и я, Вич Азар. Сегодня у нас в гостях Демин Сергей Викторович. И мы поговорим о казачьем спасе. Сереж, здравствуй! Расскажи, пожалуйста, о том, откуда он пошел, что является основой для казачьего спаса, и вообще вот о главных характерных признаках этого спаса, и как ты к этому вообще пришел. Здравствуй, Володя! Я хочу в начале нашей такой теплой душевной беседы поблагодарить тебя за приглашение, за тот радушный прием, который ты мне оказал, и за тот глубокий интерес, который ты проявляешь к древнему наследию наших предков, о котором мы сегодня будем говорить. Это же, конечно же, казачий спас. Казачий Спас – это образ жизни древнего воина, а также русских людей, которые жили многие тысячелетия и века в русской традиционной культуре. Вечное родовое знание, которое основывалось на ладии согласии при совместном общежитии, и как на основном способе отражения и формирования этого лада – это света и любви. Это знание, которое создавало на планете гармонию, как сегодня говорят. Мы в традиции говорим о ладе и согласии. И это состояние лада и согласия было основным во всех родах русов и славян. Этому состоянию лада не только призывали – но ну и обучали, но и укрепляли его в каждом роде русов и славян. А казачество подхватило эстафетную палочку у русских витязей, которые потом стали охранять рубежи нашей державы, впоследствии нашего отечества, отчизны. И через Родовые ветви, родовые линии в своей специализации обрели образ воина-защитника, воина-порубежника, пограничника. Иначе говоря, человека воинской касты, который оберегал, защищал и отстаивал свою землю, честь и достоинство своих родов, а также будущее своих поколений. Во многих исторических источниках по нашему наследию все таки упоминаются арийские роды и славянские роды. И вот арийские роды, они как раз были воинами-защитниками, знающими то невежество и незнание, ну вернее неправду знали, где неправда. А славяне не знали неправду, поэтому их было легче ворогом э, обмануть. И вот на твой взгляд, каста воинская, она шла по арийским родам, или уже арийцы обучали славян? Да, ну, твой она, взгляд просто да, вот да, Она шла по арийским, а у нас говорили по родам руса, Потому что русы имели знание воинов, высокое знание воинов-витязев, которое было связано с использованием воинской боевой магии. Славянские народы, они уже были порождением родов русов, которые потом растворились через Гиперборею или же даарию в нашей традиции, и семи ветвями начали заливать землю для ее освоения. И вот через эти ветви и через это движение и возникли славянские рода. Это те рода потомков, предками которых когда-то были русы. Сергей, уточни, что такое магия воина? Если э, начинать рассуждение о магии воины, то, наверное, нужно уйти в вглубь и суть э, в целом этого явления, которое существует в мире. Я имею магию как таковую, как цельную среду, в которой формируется различные процессы и явления, определяющие движение и направленность нашей жизни. Магия – это та способность человека считывать из пространства тонкие информационные образы и пласты, которые перестраивает сознание человека и подстраивает его под вселенские мировые процессы. Я правильно понимаю, что магия воина – это способность управлять пространством и временем, и в том числе способность управлять стихиями. Да, а дальше я хотел бы продолжить и говорить о том, а если мы будем разделять магию, то возникает магия как форма использования в различных родах. И, конечно же, воинские рода были одними из первых, кто использовал эту форму соединения себя с миром через свое сознание, для того, чтобы управлять стихиями, временем, пространствами, земными процессами, водными процессами и определять будущую направленность в развитии всего этого. И если мы э, начали уже э, повествование в том, что появилось казачество как э, воинские рода, это... Те воинские рода, которые сохранили так называемый Каз. Отсюда пошло казачество, mm -hmm. которое казало, которое держало и знало Каз. А Каз это знание, пришедшее mm -hmm. от АЗов через русов. Mm -hmm. Поэтому и слово Казак на сегодняшний день существует порядка 50 толкований, но в нашей традиции мы считаем, что они очень далеки от сути. И первоначальную суть я тебе заявляю в этом образе. Mm -hmm. Казак ⁇ это знающий и толкующий Ас. Бог. И знающий Кас, иначе говоря, mm -hmm. то, как сказать, то, как высказать, или передать через природные явления и стихии мира mm -hmm. необходимые... И очень важное э, понимание того, как вкладывать в каждое сердце необходимые знания. Это и есть казак. Казак – это ведущий человек. В том числе тогда вернемся и к ведущей матери. Ведущая матери – это казачка или ведьма, которая изначально имела знание о Ма, о Великой Ма. А великая ма ⁇ это производная от Вселенской тьмы ⁇ тьма. Поэтому не случайно наши полковые соединения назывались тьмой. Это угу. 10 тысяч казачьих сабель. Угу. тьма ⁇ это состояние полного растворения всех форм жизни. Это изначальная субстанция, из которой варится через свет жизни. Поэтому обратной стороной тьмы является мать. Мать ⁇ это преобразованная тьма, которая начинает формировать жизнь через свет. Ну, все правильно, соединение двух начал. Да, все правильно. Ну и поподробнее теперь ты расскажи проявление казачьего спаса в современной жизни и вообще вот, все-таки тради... это родовая традиция. Это родовая традиция, это знание воинских родов, которые прошли, как сегодня говорят, определенную специализацию и отбор в течение многих-многих-многих поколений. Поэтому эти знания и передавались по родам, угу. потому что а, у них была слишком высокая ответственность за сохранение своего рода. Первоначально основная задача казаков – это сохранность своей земли, и сохранение своего рода». Видимо, вот этот период ночи Сварога, когда сознание закрыли, и всем закрыли, и казачий спас в душах людских, и в том числе в родах казаков, видимо, угас. Ну, вот в современной жизни, там сколько, сто лет назад. Я читал книгу Масянова «Гибель уральского казачьего войска». Mm -hmm, да, Хорошая книга, книга, да. да где как раз и говорится про одного из дедов, которые ни пули, ни сабли не брали. И мельком говорилось как раз о психической атаке. Вот ты скажи, что это такое, потому что многие к этому относятся несерьезно. Но насколько я понимаю, что как раз психическая атака это и есть изменение пространства и времени, когда шли характерники в бой. Ну давай все-таки начнем отвечать на этот вопрос немножечко отойдя назад, где ты сказал о том, что потеряно это знание. Но это не так, потому что это знание сохранилось в генах. В генах тех поколений, которые воевали и были защитниками Отечества. Поэтому и основная задача, и основное обережение каждого рода заключалось в чистоте крови. Потому что кровь – это память рода. И через эту память рода сохранялась необходимая генетика, в которой записывалось знание. Эти знания записывались по женской линии, по тьме. Вот почему еще наши соединения назывались тьмой. Тьма – это носитель общего знания, родов. А дальше из этой тьмы каждые рода выбирали те знания, которые были наиболее приспособлены для проживания их на конкретных территориях, для выполнения ими каких-то трудовых обязанностей, для их пребывания в той или иной общественной общинной среде. Мы говорим о воинских родах. И воинские рода стоят особняком, потому что они всегда были на меже между смертью и жизнью. Им было необходимо так называемое чистое знание, чтобы прожить как можно дольше. Именно поэтому наши знания передавались от поколения к поколению только через воинские рода. А если учитывать то, что, например, раньше селяне или крестьяне, иначе говоря, труженики, которые жили на земле, вообще по высшему сакральному смыслу не могли взять оружие потому что таким образом они обогряют кровью мать-землю, и та не будет плодоносить и давать урожаи, то, конечно же, все необходимые навыки, которые требуются для защиты народа, несли в себе воинские рода. И многие исторические факты, которые сегодня предлагаются нашему населению в виде того, что Минин и Пожарский спас со своим ополчением, или другие какие-нибудь исторические периоды, в которых ополчение решило судьбу спасения того или иного города, является великим мифом. Ополчение против профессионального подготовленного воина ничего не могло противопоставить. Ни в отношении своего вооружения, ни в отношении личных навыков и умений, а уж тем более ни в отношении способностей, в том числе и магических, которые опытные войны всегда могли применить. И одним из таких основных умений в казачьем Спасе являлось умение управлять временем и пространством, таким образом определяя характер истечения тех или иных событий в свою пользу для своего выживания, победы и защиты рода. Здесь хочу а, напомнить или вспомнить и вот спросить тебя о... Книги Сергея Алексеева "Волчья хватка". Там речь идет об иноках, которые садились в круг и жгли танки и самолеты. В принципе, на наш взгляд, это возможно. Это практики немногие практики казаков характерников которые, например, в Бабьем Спасе, они определялись через круг как обережье когда женщины-казачки садились в круг угу. и, держа такой круг, формировали цепочку событий, необходимых для а, спасения и защиты своих суженных и близких людей. Угу. И мы делаем вывод, что таким образом обережный круг или защитный круг – также влияет на время и пространство. Если говорить и развивать эту тему дальше, то очень часто использовалась такая практика, как непрогляд. Когда ведуны закрывали энергетическим невидимым куполом ту или иную территорию, селение, станицу от вражьего дозора, войска или проходящих конных отрядов. Очень часто случалось так, что какие-то опытные воины проходя по той или иной лесной, степной или горной тропе, в упор смотря население, ничего там для себя не видели. В одной из книг Сергея Алексеева «Земля сияющей власти» Дара отводила глаза, проводя через это, кордоны. Это немножко, немножко другое, но это, это понятно. Это да. немножко другое. Это называется «отвести взгляд». Иначе говоря одномомента момента направить силу внимания многих людей или одного человека в ту необходимую часть пространства, которая в этот момент нужна. Понятно. Еще один интересный факт. И вот Борис Константинович Ратников, мы с ним беседовали. Критическая точка всегда есть в каком-либо событии или во времени. Критическая точка событий, где решается тот или иной вопрос. Ну, то есть в пользу кого-то. И есть такой мультфильм "Первый отряд". Там как раз встречаются духи, представители духов наших предков, родов казачьих. Но ну, они были молодые ребята с духами рыцарей тевтонских, где как раз решалась судьба войны. Угу. Это замечательный мультфильм, посмотрите, называется "Первый отряд". Ну, и хорошо. вот наши выиграли, тевтонцев бахнули, и вот эта точка невозврата решила исход. Войны. Хотя вот немецкие историки пишут и писали, что по всем параметрам, ну, должны были немцы выиграть по mm -hmm. техническому оснащению, навыкам, умениям, опыту и так далее и так далее. У нас подготовленность была низковатая. Но вот такие критические точки. Вот управление критическими точками. Я их как понимаю, где схождение силовых линий. С силовых линий воздействие на эту точку приводит к разрушению чего-либо какого-то объекта, mm -hmm. человека или Пространство. Природа Спаса формируется через утверждение, мы должны пройти путь от Бога богообразия к богоподобию. <свят> И когда мы проходим через <свят> этот путь, в течение всей своей жизни возникает очень много э, событий, в которых мы являемся критической точкой. Ибо только через наш собственный выбор мы эти события меняем в двух вариантах. Одна смена событий идет, когда мы это делаем осознанно, и отвечаем, и таким образом несем ответственность за последующее движение времени и пространства в событийном ряду своей да, судьбы. Да. А другая, по которой живет сегодня большинство людей, разрушает этой критической точкой те события, в которые они попадают. И чем больше разрушений приходится в линии судьбе по течению, по току жизни, тем больше критических точек работают против этого человека. И тем более сильное влияние они оказывают на последующие события. Я читал в твоих выступлениях, вернее, книгах и выступлениях, что казачьему спасу или э, подготовке к казачьему спасу или к, к пути дети ну, как поперек лавки лежат. Вот ты расскажи, как раз сама суть э, подготовки ребенка к пути воина. Пока мы не берем Варновый принцип в да. э, воспитании воспитании. Да, да. Пока мы будем говорить о традиционном укладе подготовки да, да, казаков. Да, да, в целом, да, в целом казаков. Да, казаков. Сама подготовка начинается с самого рождения тех детей, которые родились в казачьих родах. С момента рождения, когда мать начинает лялькать, люлюкать и петь колыбельные песни своему дитя. Мальчикам она пела о том, как они станут грозными, смелыми, отважными воинами, как они будут решительно преодолевать различные препятствия, трудности жизни, будут цельно стрелять, будут скакать на коне, как он станет их товарищ. Одним словом, вот эта образность через колыбельное, через вот такое нежное проникновение в маленькую душу этого юного существа уже закладывала в духовных пластах его судьбы определенные силовые поля, которые потом должны через ось питания развернуться через родовой казачий круг. сам процесс рождения вот в казачьем спасе, о, ну, вернее вообще у казаков сам обряд приема э, дитя. Существовали как обряды зачатия, так и обряды принятия э, дитя. дитя да. Эти обряды проводились на трех уровнях. Первый уровень ⁇ это магический. Второй уровень ⁇ это событийный. И третий уровень ⁇ это проявленный или явленный физический мир. То же самое происходило при рождении mm -hmm. дитя. Считалось, когда дитя зачинает, открываются потоки и силы для того, чтобы правильным образом его нести по потоку жизни 9 месяцев. Потом, когда оно выходит на свет, оно выходит через врата жизни, через женская лона. И эти врата потом должны в определенной последовательности в течение 40 дней по специальному обряду быть закрыты. Этому знанию обучались поветухи, которые принимали роды. В более ранние времена все обходилось без повитух, потому что это было записано в генетике, в родовой памяти каждой женщины. И она самостоятельно готовила себя и будущего ребенка через весь родовой цикл выходу на белый свет. Требовалось усиление различными магическими жезлами, оружием, бытовой утварь и так, далее, и так далее. Таких на самом деле способов и элементов было много. Следили за временем того, как у дитя отсыхает пуповина. У одних казачьих родов ее перевязывали нитью определенного цвета. Какие-то рода при отсыхании пресекали ее воинскими заговорами для того, чтобы у ребенка формировался мощный золотник или та непроявленная форма накопления живы, которая формируется в районе пупка. Сам этот послед как таковой высушивался и считался для этого ребенка лучшим лекарством на время до смерти. Он хранился в сакральном месте в виде сухого толченого порошка. порошка. Это как родовая свеча. По да сути. И эти знания свято чтили и оберегали от постороннего влияния чужого, чужеземного, враждебного взгляда. Это правильно, но вот если мы вернемся к устою староверов, в дом же чужих не пускали, даже дав стакан попить воды, стакан выбрасывали имея в виду, что вот этот перенос но, информации, но который может чувствовать... Тогда начнем с того, что раньше, например, в каждой хоромине да, или в храме стоял родовой столб. Родовой столб символизировал собой род. И этот родовой столб обязательно был силовым полем, связан с этой территорией из прилегающей территории которым владел его род около врат или ворот выставлялись хранители это опять-таки были либо чуры в более древние времена которые хранили межу разделение территории тех или иных родов либо же в поздние времена выставлялись например какие-то красивые сани брички, предметы-утвари, а они тоже являлись охраной этого пространства. Само это пространство должно напитаться силой рода, родовой силой. а Для того, чтобы его напитать правильным образом, его формировали через лад и семейное согласие. И вот это семейное согласие, оно образовывало некий энергетический кокон, при формировании и образовании новой семьи. Сегодня его называют Эгрегор. А у нас в традиции оно имеет название «жила». Это жила больше, чем в современном представлении эгрегор. Это некая нематериальная субстанция, которая порождалась через семейные отношения, связи, взаимодействия в течение всей жизни. И вбирала в себя силу многих поколений. А дальше эти поколения пользовались утварью, предметами домашнего бихода, mm -hmm. традиционными какими-то товарами и так далее, и так далее. И это все входило в жило. А дальше, если мы двигаемся по поколениям, то вот это накопленное жило и составляло родовое наследство. Которое наследовалось, когда потомок шел по следу предка, получая родовые знания. Поэтому наши предки всегда старались собрать все, что у них было, и передать своим потомкам. потомкам. И считалось великим святотатством, когда я, например, продавал вещь своего деда или прадеда в чужой род. Мы все сегодня живем в мире, где абсолютное большинство людей живут не в ладу и не по родовой традиции. Ну, да. Наверное, так Но одна из главных причин это их неведение. неведение, отказ от родовой памяти и от родовой да. силы рода. Да. Благодарю тебя, Сергей, за такое четкое, подробное, ясное изложение казачьего спаса. Вот для меня все понятно, абсолютно. Мы тоже стараемся так жить. Благодарим вас, дорогие друзья. С вами были Вести Волкон, я Вич Азар и Сергей Демин. До новых встреч, подписывайтесь на наш канал. До свидания. До свидания. Всех благ.